Маткульт, привет! Сейчас будет ролик, который называется Тензорное Произведение Абелевых групп Хочу сделать очень важный дисклеймер Дисклеймер Двоеточие. В этом ролике я могу нести несусветную чушь и вздор, потому что это результат моих собственных из изысканий. В смысле, что я сам пытался разобраться в этом вопросе, не заглядывая в учебники. А, история вопроса. Если вы возьмете любой труд по теории гомологии, вот как я сейчас изучаю там курс у... Никита Калинина, все уже изучаю, изучаю, изучаю, все никак не доизучу, потому что все никак времени не хватает, и даже не то, что времени, там грядет контрольная в конце первых двух разделов будет контрольная. Я боюсь ее слить, и хочу до этого прочитать какие-то еще книги, чтобы понимать хотя бы как задачи решать, хоть некоторые, потому что иначе совсем будет позор. И все, как бы не добираясь до этого, не добираясь, Но этот курс я обязательно добью, в конце концов, с каким уж результатом там как получится. Но суть в том, что там... Ну, появляются в некотором месте такие стандартные конструкции, комплексы абелевых групп, да, там C3, C2, C1, там до этого еще, ты ды, -ды, -ды, -ды потом, значит, нулевой. То есть, занумерованы они, занумерованы эти абелевые группы номера, номерами целых чисел просто. И между комплексами можно установить, вот если есть два комплекса. Ну, это просто абелевые группы и отображение между ними, естественно, гомоморфизмы. Пока ничего как бы сверхъестественного, все это там, следует из обычных курсов алгебры. Просто вот такая вот бесконечная серия отображений, называется комплексом. Ну, в том случае, если дважды взятое отображение, обнуляется. То есть, ну, тут, конечно, они все как бы, они на одной буковке обозначены, но, конечно, они все разные, да, то есть этот бьет отсюда сюда, этот отсюда сюда и так далее. Ну, для простоты, одной буквы обозначают. А, ну, когда путаница возможна, лучше обозначать, там, например, тот, который бьет из третьего, называется d3. Тот, который бьет из четвертого, d2. Ну и комплекс. Если d на d, о, d и плюс 1 после d этого, это всегда 0. Если всегда, выполнено это равенство. То есть, иными словами, это означает, что отсюда, если элемент отсюда приехал сюда, то в следующий раз вот его образ этого элемента, он точно идет в ноль, он умирает. За два хода всегда умирает. А тогда можно что сделать? Вот в чем суть этих комплексов? Значит, комплексы, они эм, обычно пишутся да, для, для топологических пространств, там будут комплексы неких... Неких очень там специ... специально так построенных абелевых групп Там после того, как ты пространство режешь на какие-то куски На треугольнике, например, или там симплексы И берешь такие формальные суммы этих симплексов Ну и вот взять границу границу симплекса, это как раз такой D Ну в общем, в гомологической алгебре всюду возникают такие комплексы И поэтому нужно вначале какие-то формальные свойства этих комплексов изучить ну и, собственно, гомологиями, да, комплекса, гомологиями и итами комплекса, называются фактор, группа, соответственно, ядра. Так, какое здесь живет ядро вытой? Ядро у нас будет итого, деитого, то есть те, которые уходят в ноль здесь, вот этот, вот, например, h2, да, вот отсюда те, которые уходят в ноль, грубо говоря, вот, вот эти все уходят в ноль, вот оно, ядро. А те, которые приходят отсюда, они не могут вне ядра быть, иначе у нас не занулится последовательно два. Последствия два всегда должны занулиться. Поэтому предыдущий всегда уходит внутрь вот этого, внутрь. И, соответственно, для аби групп всегда можно рассмотреть фактор группу. То есть берешь вот это по этому, по им предыдущего, то есть d и плюс первого. Ну, это вот, собственно, то, что называется гомологии, формальные совершенно гомологии комплекса. И дальше начинается куча всякой теории. Язык этот вот, э, э, которым пользуются сейчас все математики, значит, э, такие на... В, в, которые занимаются и алкоголизмской геометрией, там, и диф-геометрией. Все, все там как бы, все вот в этом, э, в, в первом эшелоне, все идет на этом языке. Ну и два комплекса, между ними, значит... Э, как это? Морфизм, да? Морфизм или как они называют? Это последовательность из бесконечного количества вот таких вот отображений сверху вниз. И требование стоит в том, чтобы любой элемент, если ты вначале сюда пойдешь по вот этой стрелке, посмотришь, куда он перешел, стрелки — это от отображение, потом отсюда посмотришь сюда, то это должно быть то же самое, что его же отправить вначале сюда, а потом отправить вниз. Вот. Ну и вот если у нас бесконечная вот эта вот последовательность отображений существует с этим свойством, что всегда по этим двум стрелкам то же самое, что по этим двум, то мы говорим о морфизме комплексов и... Там довольно просто понять, что гомологии тоже переводятся друг в друга. Ну и потом начинается всякая кухня тяжелая. Эти комплексы там могут домножаться тензорно на какую-то абелевую группу. И тут я говорю, стоп. Мы что-то как-то вот тензорно на Абелеву группу там не многовато ли. Ну и там в результате, короче, получается гомологии с коэффициентами вот в этой Абелевой группе. А до этого они были с коэффициентами в обычных целых числах то могут быть там еще отображения из этих всех в какую-то одну и ту же группу. Но это как раз немножко проще. Вот сложно, э, сложно мне было то, что вдруг с бухты барахта на нас падает тензорное произведение обеевой групп. А что такое тензорное произведение? Ну, те, кто изучали там термех. Те помнят тензоры, да? Тензор, давление, например, является тензором, да, по-моему? Ну, в общем, всякие... Там есть тензор кручения в дифференциальной геометрии, там, где связности. Ну, в общем, тензоры обычно связаны с чем-то... С чем-то линейным, с линейными пространствами. Ну, как правило, на нормальными полями, типа там, вещественных чисел, например. Вот, или ко с комплексами, там, наверное, уже чуть сложнее, все. Но в общем, суть в том, что тензорные произведения есть у линейных пространств. Это да, это изучается... Эм, Тензоры как полилинейные отображения. но ну, в общем, тензорное произведение абстрактных абелевых групп — это что-то, к чему нужно привыкать. Вот это как бы... Э, тут уже на тебе и комплексы эти попадали с их гомологиями. И плюс еще требуется еще тут же, значит, как-то свободно э, доказывать всякие лемы, если я после этого все это еще помножил на какую-то абелевую группу уже В общем, я сегодня хочу поговорить про то, что на самом деле такое тензорное произведение абелевых групп. Um, вот. На самом деле здесь должно стоять вот такое вот обозначение. Um, там в общей теории модулей есть тензорное произведение двух модулей над каким-нибудь кольцом. Но uh, это опять, это как бы сразу попытка человека затащить за волосы на какой-то N-этаж. Может каких-то гениев и можно. Но нормальному человеку нужно на этажи лестницы идти последовательно. И самое-самое простое, что здесь есть, это просто тензорное произведение двух абелевых групп над целыми числами. Значит, что это такое? Давайте я это попробую объяснить своими словами. Если я буду лажать, пожалуйста, укажите мне, что я лажаю, потому что я знаю, что меня смотрят там такие люди, как Женя Смирнов, иногда какие-то еще более серьезные, ну, ну, в смысле, столь же серьезные математики, если Жень, прости, сейчас обматерит меня. Короче, меня смотрят разные серьезные математики, штук 10, наверное, смотрят. И если сейчас будет лажа, пожалуйста, напишите мне, я совершенно не стесняюсь, я не боюсь лажать, это область, в которой я плаваю, поэтому я буду излагать своим языком на своем понимании, и нужно, чтобы в комментариях было прям, можно даже письмо мне писать там на mail на мой хибин, email.ru, типа «Саватан, ты там вот там-то облажался». И это нормально, это хорошо. И в комментарии тоже. Значит, что это такое? Это тоже некоторая Абелева группа. Начнем с этого. Что такое тензорное произведение Абелева групп? Это тоже некоторая Абелева группа. Теперь, как она определяется? Что она собой значит? Вот что. Я рассматриваю все отображения а, прямого произведения этих двух Абелевых групп в третью Абелеву группу. Все отображение, которое обладает свойством биаддитивности. Что значит биаддитивность? Ну, это значит, что должно быть, что f от a, a плюс b c, вот от такой пары, ну, тут c и тут c, пусть а плюс а с волной запятая b, да, всегда была равна f от а b плюс f от а с волной b. И такое же условие должно быть э, наложено на Второй элемент, то есть если его разбить в сумму, а первый сохранить как есть, то возникает тоже сумма значений. Биаддитивные я рассматриваю, такие вот биаддитивные. Так вот я хочу, я хочу придумать а, такую абелевую группу, что для любого биаддитивного отображения, вот любого, которое бы оно, у нас такое биаддитивное отображение я рассмотрел куда-нибудь, куда угодно. Существовало бы обычное, обычный гомоморфизм. Вот это обычный гомоморфизм. То есть я хочу закодировать... Отображение двух переменных через отображение от, одно, от одного как бы переменного, да? Это должен быть обычный гомоморфизм, а белевых групп просто всегда. Вот, и должно быть такое как бы взаимнозначное соответствие. Каждому такому такой соответствует, и по каждому такому восстанавливается и этот. Может быть только в одну сторону, кстати. Вот это я точно не знаю. Чтобы, может быть, для каждого биений, но должен существовать и обратно. Я не уверен, что можно для любого гомоморфизма отсюда сюда восстановить этот. Вот это вот надо уточнить. Ну и будет такой, как бы, один для всех них, один фиксированный канонический канонический бигомоморфизм, би да? Вот, то есть биаддитивный -би гомоморфизм. Отсюда, вот сюда. Вот, то есть строится новая Абелева группа. Она и называется тензорным произведением на Z двух исходных. Чтобы существовал вот такой один, вот такой он, он, он это превращает в эту просто. А дальше все биолинейные превращают, то есть биоаддитивные -би все превращают в обычные. Аддитивные, то есть в обычные гомоморфизмы. Но понимаете, вот я это, я могу это прочесть в любой книге. Я это могу прочесть в книге Атья Макдональд. И я ничего все равно не понимаю, ну ни хрена, да? Ну и что, мне вот даны какие две группы Абелева? Ну как я буду искать, да? Первая задача Ватье Макдональдс в соответствующей главе звучит так. Доказать, что Z по MZ, тензор Z по NZ равно просто нулю при взаимной простоте мн вот такая вот лема то есть из того что я сказал следует обязательно что вот у таких если брать тезерное произведение по этому правилу будет соответственно у нас обязательно просто 0 то есть что это означает давайте подумаем что означает это утверждение на нашем языке это значит что если здесь 0, извините, то здесь только нулевое, да, может быть, отображение. То есть это означает уже довольно сильное утверждение, что не существует ни одного биадитивного отображения, ни нулевого, из вот этого множества в какую-либо абелевую группу. То есть из этой абелевой группы биодитивных отображений нет. Есть только нулевое. Но, кстати, в таком виде уже это можно и доказать, правда? Фактически на самом деле речь идет именно об этом утверждении. Доказать, что э, биодитивные... Отображение отсюда сюда, все нулевые. Это то же самое, что установить, что эта вот группа равна нулю, да? Потому что, ну, из ненулевого бы мы хоть какое-то ненулевое куда-то возродили. Хотя бы в себя вот это вот существовало бы. Ну, как это доказать? Ну, давайте посмотрим. Эм, прежде всего, понятно, что биодитивное отображение от, э, значит, ну, вот э, э, здесь есть образующая единичка, да? И здесь, есть образуешь единичка. Вот я утверждаю, что значение э, полностью определяет биодитивное отображение отсюда в любой, в любую обливую группу С. Значение на вот этом. То есть, на самом деле, вот это эту вот, как бы, знать, знать, куда переходит вот этот элемент 1,1, мне достаточно. Почему? Ну, потому что, смотрите. Э, так, достаточно пишу я, достаточно. А почему? Ну, да потому что f, вот, скажем, k... 1. Это f от 1 плюс 1 плюс так далее, да, k раз. И я выношу преспокойно это вот по этой формуле, то есть это равно k раз взятое f от 1,1. Ну и дальше я также по аналогии пишу, что f от kl будет равно k умножить на l, вот столько раз взятое f от 1,1. Поэтому фактически мне надо просто доказать, что f от 1,1 равно 0, и все. То есть любое биаддитивное отображение отсюда сюда нулевое будет э, следовать из того, что просто вот этот элемент переходит в 0. <coughs> Давайте посмотрим, во что он переходит. Во что он переходит. Пусть это, это значение равно d, да? Тогда m раз по d равно f от 1 плюс так далее плюс 1. И 1 из-за аддитивности. Но это m раз единица. В этой, в, в этой группе это 0, да, это остатки по модулю m. Поэтому, если я сложил это самое, то это, понятно, 0. Ну, а это уж сами докажите, да что у любого, так же, как у любого обычного гомоморфизма f от 0 равно 0. Также и здесь, при фиксированном другом, это же гоморфизм просто. Поэтому f от 0,1, конечно, равен 0. Вот. Ну, или там 0 равно 0 плюс 0, разложите, и сразу все сократится. Но, с другой стороны, md тоже равно 0. По той же причине только нужно брать вот эти суммы. Вот. Поэтому это f вот 1,0. То есть тоже 0. Но, если в абелевой группе md равно 0 и nd равно 0, а еще и у нас нот равен 1, то тогда d равно 0. Потому что... У нас же есть mx плюс n y равно единице. Правильно? Такие для нот, нот равно единице есть такие целые числа. И Тогда мы имеем, что d равно mx плюс ny взятое число d, то есть x раз взятое m d плюс y раз взятое n то есть 0 плюс 0, то есть 0. Все. теорема доказано. Теорема доказано. Это означает, что. Любое билинейное отображение из вот этого множества в любую другую абелевую группу, оно равно, из, из, из прямого произведения вот этих двух Абелевых групп, равно нулю. А значит, тензорное произведение равно нулю. Вот, и первая задача из-за Макдональда решена. Ну и теперь я могу уже сказать, в принципе, чему равно а, тензорное произведение любых двух конечно порожденных Абелевых групп. Про конечно порожденные Абелевы группы мы знаем все. Даже в курсе алгебры Куроша, курс высшей алгебры, который мы называли Курш высшей алгебры на Мехмате, есть теорема последняя, теорема в курсе, буквально последние несколько страниц в этой книге. Она вводит полное описание всех конечно порожденных Абелево групп. А именно, на самом деле, да, что такое, конечно, порожденные? Но это значит, что есть несколько элементов из Абелевой группы, конечный список. Такой, что своими суммами они всю Абелевую группу покрывают. Ну, суммами с кратными, но кратные не важны, потому что в Абелевой кратная, да, кратная, целочисленная кратная, это просто сумма n-экземпляров. Абелевая группа, она как бы автоматом Z-модуль, если говорить таким языком, который многим, может быть, не знаком, а кому-то и знаком. И, соответственно, тензорное произведение Абелевых групп это на самом деле тензорное произведение Z-модулей над кольцом целых чисел, над которым они и определяются. Так вот, произвольная, конечно, порожденная Абелевых группа. Да, кстати, для, для гомологии и когомологии этого будет мало, потому что там сингулярные гомологии, там на самом деле эти группы, они вовсе не не конечно порожденные, они бесконечно мерно порожденные, ну в смысле там континуально порожденные. Но гомологии и когомологии, как правило, человеческие, то есть конечно порожденные, Поэтому если мы там этот язык будем использовать потом, когда нужно будет группы гомологии и когомологии тензорно перемножать, то это будет, значит, то, что я сейчас скажу, будет верно для них всегда. Итак, что такое произвольная абелевая группа? конечно, порожденная. Это Z в некоторой степени, то есть Z плюс Z. Ну, такая решетка, да, решетка. Ну, там, типа, в эльмерном пространстве, вот Олег Герман такие любит, да, в эльмерном пространстве целочисленная обычная решетка такая, ну, вот представляет себе, как, ну, как кубы, да, кубизм. Кубизм только многомерный. Многомерный кубизм. Но это не все. Еще, значит, дозволяются еще некоторое количество а, таких вот групп. Uh, ну, там, вида тут той Z uh, Ну, вот тут вот много-много вот таких вот Ну, или мало, <laughs> не знаю ну, в общем, какое-то количество таких вот групп Вот uh, То есть, во-первых, все это сразу в прямую сумму распадается при разных простых Там есть, uh, можно собрать элементы, порядки которых Там uh, <свист> ну, короче, я, знаете, я тонкостей, я не помню тонкостей того, как это делается, помню просто само утверждение, что а, любая абелевая группа представляется в виде вот такого вот конечного, любая, конечно, порожденная абелевая группа, это свободная часть вот эта вот такая вот z-veltay плюс некоторое количество вот этих групп кручения просто обычных остатков на самом деле больше ничего обычных значит остатков но там как бы можно сделать что у них будут разные типы некоторое количество одних p некоторое количество других то есть что если здесь фактор берется по какому-то числу который не является степенью простого числа то можно дальше на самом деле представить в виде прямой суммы с факторами уже по простым и вот я хочу узнать чему равно а tensor b если я беру две вот такие вот абелевые группы произвольные, значит тут тоже какое-то количество этих, там, P, ну l раз там, s раз, да. Ну и дальше тоже идет вот эта вся вся эта шелупонь, как говорится, да. r, t, t z. Так вот, я никогда не доказывал, но кажется очевидным, что этот значок должен действовать ровно как знак умножения относительно сложения. То есть, если обычные числа a плюс b умножить на c равно a b плюс a c, и можно формулы раскрывать скобки полностью, то и здесь тоже должно быть то же самое верно. Я бы очень удивился, если бы это было не так. Товарищи математики, обязательно скажите мне, не ошибаюсь ли ясно. Значит, это, соответственно, будет полная сумма, а, как бы двойная, да, сумма по всем вот этим слагаемым, всем этим слагаемым. Ну, как бы я выхватываю один из этих отсюда, вот один из этих, этот или этот, и тензор надомножаю на один из этих вот, которые здесь живут. Такой или такой. Вот. А, и все. это полное описание. Осталось только сказать, что же будет вот здесь, да? То есть, как выглядит z, на Z, как выглядит Z на какой-нибудь вот такой и как выглядит Z на какой-нибудь извините, как значит, ну в обратную сторону, оно оно симметричное, такое канонически изоморфно. если я поменяю и наконец, если я взял вот такой и домножил на вот такой. Вот. Ну и здесь можно ограничиться случаем, когда это простые, но я напишу общую формулу. Вот. Значит так, это z. Это очень легкая проверка. Здесь одно образующее было, одно и осталось. То есть, на самом деле z вообще ничего не меняет. z само кольцо оно служит единицей относительно тензорного произведения. Да? Вот, э, как бы у нас есть, получается, такое э, надкольцо, такое страшное надкольцо, состоящее из всех колец, всех абелевых групп, точнее. И операция тензорного произведения, да? операция есть сложение, и тензорное произведение, но это не кольцо, потому что сложение необратимое. Это вот, взятие прямой суммы необратимое, взятие тензорного произведения тоже. Но, по крайней мере, такой двойной маноид с двумя операциями. Ну, то есть, домножение на z. Оно ничего не меняет, вот здесь и здесь, ничего. И поэтому возникает только этот вопрос. И этот вопрос мы до этого решали для случая, когда m и k были взаимопросты. Предлагаю доказать всем следующую формулу. Тензорное произведение вот этих двух абелевых групп равно z по ноду mn на z. Или что то же самое. Это Z фактор по M по Минковскому с Nz. Ой, или сколько там, K, да? Извините. Ну, давайте n будет. Nz. Вот. То есть на самом деле, вот это мы из основной теории арифметики, да, знали. Вот. И, соответственно, возникает такой вопрос. Который я хочу оставить да, ну На этом на самом деле ролик заканчивается Мы познакомились с абелевыми группами Их тензорными произведениями над Z ну, Любую, конечно, порожденную абелевую группу С любой другой можем тензорно зафигачить Для этого просто нужно Узнать вот эти три главных тождества Ну и я предлагаю а, Математикам Прокомментировать Верно ли, что для любых вообще Колец их а, Идеалов Будет верно, что А по И тензор над А А по Ж равно А э, по И плюс G по значит, сумме Минковского, ну, как бы по идеалу, эм, порожденному идеалами И и Ж. Вот. Вот, верно это или неверно. Вот мне это самому интересно, возможно это верно всегда, а может быть здесь какие-нибудь пакостные странности возникают, если вот это вот свободно порожденное кольцо Z заменять на какое-нибудь кривое кольцо A. А. Вот так, вот такой ролик, называется «Изучайте математику вместе с Саватаном». Вот. Ну и дальше вот к гомологии можете уже постепенно переходить. Но это действительно реально следующий этаж, то есть я вот, я мозг ломаю уже второй год, Интуиция появляется немножко, но очень пока слабая. То есть я, если гомологию изучу, я боюсь, что это будет последнее, что я смогу в жизни изучить. А мне еще тюрем-фирма разбирать. Маткуль, привет!